Здравствуйте! Сейчас вы можете наблюдать работу колонны. Это вакуумно-выпарная установка, которая предназначена для пищевой промышленности. Наше предприятие занимается разработкой различных вакуумных установок для любой сферы промышленности. Сейчас предназначенная колонна работает для выпаривания спирта из вина, извинной продукции, понижение, скажем так, градусности, спиртовозности в напитке. Данная колонна будет установлена на емкость 500 литров. Сейчас демонстрационная модель, при которой вы можете наблюдать работу установки на 18 кВт, установлена на 160-литровый бак. Вы видите, что нижняя сарга царга ММЦ начала потеть. Это значит, что спирт у нас уже начал испаряться. Флегма стекает у нас с холодильников, поступает в узел отбора и далее начинает заполнять царгу МНЦ. А вы видите, как дистиллят стекает по трубке и начинает заполнять узел отбора. Вот таким образом он заполняется. Сарга МНЦ будет набираться у нас практически до половины, после чего будет срабатывать поплавковый клапан и открывать клапан для отбора дистиллята. В смотровом узле, где установлен поплавковый спиртометр, мы можем наблюдать текущую спиртуозность, которая у нас идет в узле отбора. Видите, как уже начинает кипеть сарга. Когда уровень наберется поплавке, у нас включится узел отбора. Сработает электромагнитный клапан, из узла отбора, узел данный называется «Попугай», в котором мы видим спиртуозность продукта. Сейчас клапан не открылся, и поэтому мы пока его не наблюдаем. У нас дистиллят протекает по данной трубке и идет в приемную емкость. Приемная емкость рассчитана на 130 литров, и на ней установлен у нас уловитель паров. Чтобы пары у нас не шли в компрессор, здесь установлен уловитель паров. Колонна работает на 18 киловаттах мощности. Два тена по 9 киловатт у нас включены, и вы наблюдаете данную работу колонны. Температура дистиллята также мы можем смотреть, она сейчас у нас равна 12 градусов. Вот таким образом работает у нас данная установка. Сейчас крепость у нас на выходе 80%. Дальше видео сейчас мы включим, как это будет собрана установка на 500-литровом баке. Мы перенеслись только что из лаборатории на склад, где оборудование смонтировано уже на 500-литровый котел, и вы можете наблюдать, как оно выглядит вживую. Наша компания производит различные пищевые оборудования, в том числе и вакуумное для различных продуктов. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, вы можете присылать их на почту нашей компании. Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями. До новых встреч!